Для вас, дорогие зрители, продолжение повести «Славянские диковинки» или «Приключения славянских князей» 250-летней давности, наше золотое наследие, знаний, общения, этических норм наших предков. Подписывайтесь на канал, и вы будете первыми знать новости канала. Приятного просмотра, приятного прослушивания. С вами Руса Бруц. Краткое содержание повести 250-летней давности «Славянские диковинки» или «Приключения славянских князей» нашего этического наследия. Первая часть называется «Славянская», в которой идет рассказ о князе Славен, родоначальнике и правоцах первых славянских князей, об одном потомке Славеновых, Именем Богослав и его детях Светосане и Милославе о желании отца Милославы и Святосана найти достойных, любящих, верных спутников жизни для своих детей. Полоцкий князь Вильдюс, лишив жизни невинных князей, претендующих на милославины красоты, и за это в час свадьбы пострадал он, унесенный химеры, и Милослава, унесенной черной тучей. Брат Милославы, Святосан, взяв золотую стрелу и в сопровождении своего оруженоса Бариполка, отправился к пустыннику, чтобы этот древний старец растолковал ему приснившийся страшный сон, где он видел сестру и своего зятя, как оказалось, древний старец – Взяв в руки золотую стрелу, превратился из старца у молодого, красивого индийского князя Видастана. Светло-самбор полк с помощью волшебства Видастана перенеслись в Индию, в замок Видастана. Краткое содержание второй части – славянские диковинки или приключения славянских князей. Вторая часть называется «История Видостанова», где он рассказывает Светлосану и Бориполку, кто его превратил в пустынника, по какой причине. В своем рассказе Видостан знакомит Светлосана и Бориполка с Корочуном и его злыми деяниями. Искренне признает свои заблуждения в своей доверчивости Карачуну. Заканчивается история Ведостанова рассказом о его встрече с полоцким князем Вильдюзи. Приключения Вильдюзевы. Сие крылатое чудовище, продолжал Видостан, подхватив его поднялось о столь высоко, что он потерял из виду землю, и летело столь быстро что скорые стремления воздуха и притом ужас захватили у него дыхание и лишили чувств. Напоследок, когда он опамятовался, то увидел себя на пространной каменистой степи, кое-конца не мог он усмотреть. Сие зрелище в таковой привело его страх, что он опять упал в обморок. Наконец, Пришед, покив чувства, стал он рассуждать, что ему зачать всей крайности. Сие размышление завело его в глубокую задумчивость, из которой извлекло его стенание. Он оглянулся туда, откуда он и происходило, но только не мог ничего усмотреть, что страх его еще более умножило. Между тем стена не продолжалась. Коему мало-помалу, Вильдюсь, привыкая, Осмелился напоследок Уведать его причину. Чего ради, Следуя на сей жалобный голос, Пришел он к зеленому камню, На котором сидела При ужасной величины Ядовитая жаба. Камень, который она покрывала, трепетал под нею и, испуская стон, произносил иногда жалобы человеческим голосом. Сие чудо опять привело в ужас полоцкого князя. Однако ж любопытство его одержало над оным верх. Отважился он изведать сию тайну, но не знал, каким образом то учинить. Сомневался он спрашивать о том у камня, думая, что он ему ответствовать не может. Хотя и произносил некоторые слова на персидском языке, но другой дороги к узнанию всего чуда ему не оставалось. Персидский язык он разумел. И так нетрудно ему было на оном изъясняться, чего ради, приступя к нему, Спросил у него, что он такой и о чем приносит жалобы. «Я был подобный тебе человек», — ответил ему камень, «и жалуюсь на несчастное мое состояние, в которое привел меня лютый волшебник со всеми моими подданными. Ежели сердце твое, — присовокупил он, — удобно к жалости, если человеколюбие, «Природно тебе, незнакомец, так избавь несчастного владетеля от всего ужасного бремени, которое его терзает и очарование его удерживает». «Как же я могу это сделать?» – спросил его Вильдусь, коего робость при каждом камневе в слове усугублялась. «Это немало не мудрено» ответила ему камень, вооружись только бесстрашием и сбрось с меня ужасную сию жабу. Просьба сия весьма поколебала смелость Вильдьюзеву. Боялся он отважиться на столь опасное предприятие, которое самому ему угрожало смертью. Он бы скорее покусился на оное, ежели б имел при себе оружие. Но похищение его случилось в такое время, когда он к браку, а не к сражению готовился. Следственно, его ружаться не имел причины. Долго, сожаление его, боролось с робостью. Выискивал он разные способы погубить лягушку. Иногда хватался за камни, которыми усыпана была степь, но и те отказывали ему помощи. Ибо не мог он никак отделить их от земли. Между тем камень не переставал его просить об избавлении своим словами и стенаниями, что в Вельдюзе умножало сожаление и терзание совести, которое укоряло его медлением во вспомуществовании несчастному приходила ему на мысль, что бедная его милослава и он сам могут подвергнуться подобному же злоключению. Вообразила ему и то, что хотя он и не подаст всему несчастному помощи, однако ж не избудет смерти, которую бесплодная сия пустыня ему приуготовляет. Припомнилось ему и пророчество Палелина, которое до тех пор не обещало ему с невестою его благополучия, пока не спасет он столько же несчастных князей от смерти, скольких лишил жизни своим свирепством. Сие размышления начали напоследок укреплять его смелость и ласкать надеждою что он поступком всем несколько умилостивить разгневанных на него богов. Утвердясь в мыслях и призвав на помощь Чернобога, подошел он смело к жабе, дабы сорвать ее с камня. Лягушка, усмотрев его намерение, начала ужасным образом дуться, и, бросая на него пламенные свои взгляды, устрашала его изблеванием на него яда, которым она вся была наполнена. Сие несколько было его поостановило, набило его дух приставленный к нему для побуждения на добрые дела, умножая в нем сожаление, возбуждал его к бесстрашному исполнению всего предприятия. Воспаленный поощрением его, Вильдюз бросился без страха на жабу. И, схватя ее, начал тащить с камня, за который она весьма крепко держалась. Столько употреблял палачанин силы на сорвание ее, столько она его грызла и зияла на него пламенем, дабы его отогнать. Однако же вельдюсь, сколько ни был ею терзаем, не оставлял ее, и, наконец, ополчася всеми силами, сорвал ее с камня. Так «Тогда лягушка...» превратясь в превеликого слона, вскричала к нему преужасным голосом. «Ты победил, несчастный, и разрушил очарование всего персиянина и его подданных, но зато сам от повелителя моего претерпишь месть, лютейшую стократ его наказания. Окончив сие слова, слон схватил его своим хоботом и помчался с ним весьма быстро. Великодушный Вильдюсь, хотя и обманулся в своем мнении, что, спасая другого, уменьшит свое несчастье, однако ж не каялся, что избавил государя с целым его владением от вечного стона и соглашался охотно потерять свою жизнь за спасение многих несчастных. Едва он подумал, как услышал следующие слова, не от пламенного облака. «Злоба привлекает наказание, а добрые дела – награждение». И в самое то время слон исчез. А он очутился в прекрасной долине, Которая усыпана была благовонными цветами И окружена плодоносными деревьями. При виде всего приятного позорища Страх его исчез, и наступила радость. Пал он на колено, и приносил благодарность свою всем богам, а наиболее тому, который его толь чудесным образом исторнул из челюстей смерти. По принесении своей молитвы сел он под дерево для отдохновения и начал наслаждаться онова плодами. Вскоре после того застиг его сон, ибо солнце склонилось тогда уже к морю. Отдохновение его продолжало спокойно до самой зарей. и уже Фив начал показать блистательные свои лучи, как он почувствовал, что нечто за пазухою у него шевелится. Проснувшись от того, увидел он, что это кролик, который искал у него спасение от волка гнавшегося за ним и бывшего от них уже недалеко. Храбрый Вельдюсь почувствовал к всему малому зверьку сожаления, встал тотчас и вознамерился его защищать, но, не имея оружия, принужден был схватить камень, который по счастью ему попался. Он им поразил он столь сильно хищного зверя, что растянулся тот мертв пред его ногами. В то самое время избавленный кролик превратился в прекрасную девицу, имеющую зеленые волосы, а платье лазарьевого цвета. Я чрезвычайно много тобою одолжена, великодушный иностранец, сказала она полоцкому князю и поччусь за услугу твою тебе заплатить, представя тебя моей тетке, которая недалеко отсюда живет. Она волшебница и может услужить тебе при нужном случае. Я уже довольно заплачен. Сударыня ответствовал ей, удивленный превращением ее вельдюсь, услужив такой прекрасной особе, какова ты. И почту себе за большое одолжение, Ежели ты удостоишь мне сказать, Кому я имел счастье помочь, Смертной или богине, Ибо по виду твоему Нельзя тебя и сочесть, Как бессмертную. Ты не совсем ошибся, Ответствовала она, и Я русалка, недалеко, текущего отсюда источника. А этот волк, от которого ты меня избавил, был сатир здешних лесов. Ты сам ведаешь, — продолжала она, — сколь сие животные влюбчивы. Этот урод беспокоил не только одну меня, но и всех моих подруг своей любовью. Однако ж ни одной из нас не мог прельстить гнусной свою Харию. Все его презирали и ругались о козлиными его прелестями. Это только его рассердило, что он определил достать то силою, чего не мог получить по склонности. Я была из всех та несчастная, над которой вздумал он оказать свое свирепство. Завсегда искал он случая найти меня одну, что ему и удалось было сегодня но храбрая твоя рука спасла меня от его наглости». По сих словах нимфа начала было снова благодарить Вильдюзя, но он просил ее досказать ее приключения, на что она в угодность его и согласилась. «Сегодня, проснувшись, я...» Продолжала Наяда, против обыкновенного очень рано вздумала прогуляться, пользуясь утренним воздухом. Как сей мерзкий сатир, который беспрестанно меня караулю, дал мне удалиться от моего источника, напал на меня нечаянно. Я, дерзость его, заплатя наперед пощечину, предприяла от него спасаться бегством. А чтобы лучше от него скрыться, приняла я на себя вид кролика и бросилась в кустарник. Но леший, приметя мою хитрость и превратясь сам в волка, погнался за мною и, конечно, меня поймал, если бы помощь твоя не предускорила его дерзости. Я очень рад, сударыня. Сказал ей Вильдусь по окончании ее повести. «Наш случай тебе услужить». «Только дивлюсь, какая сила помогла мне лишить жизни всего полубога?» «Я и сама этому удивилась», — присовокупила нимфа. «Да и теперь всего не постигаю». «Потом...» Подумав несколько, спросила у Вильдюзя, не имеет ли он при себе такой вещи, которая силу его умножает. — Нет, никакой, — ответствовал Павла Постой, — вскричала она, увидя на руке его перстень. — Покажи мне свою руку. — Вот он-то тебе помог, — продолжала она, указывая на перстень. «Где ты его достал?» «От матери моей», — ответил князь. «Он мой прежде был», — сказала нимфа, осматривая его прилежно. «Я не скажу тебе», — примолвила она, закрасневшись, — «откуда я его получила? А скажу только то, что, играя в нашем источнике с моими подругами, уронила я его с руки». Его с руки. В самое это время пришли к нам на берег промышленники искать жемчужных раковин, кое в источнике нашим родятся. Они, видно, нашед мой перстень, продали, который, переходя из рук в руки, достался напоследок твоей матушке. Я бы от тебя стала его требовать, ежели б, ты не услужил мне столь много. Ибо персень сей, кроме того, что подает чрезвычайную силу тем, которые им владеют, имеет еще и другое дарование. «Обороти его к ладони своей камнем», — продолжила она. Вильдюз ей повиновался и в самое то время увидел пред собой крылатого коня, который его спрашивал, «Куда прикажет он ему себя вести?» «Никуда теперь», — ответила ему нимфа, прося при этом полоцкого князя, чтобы он опять поворотил камнем кверху, что когда было учинено, то конь Паки стал невидимым. «На этой лошадке довольно я поездила», сказала нимфа удивленному Вильдюзе, улыбаясь. «А теперь ты...» На ней можешь разъезжать, сколько изволишь. Палачанин возблагодарил ее за столь важное для него уведомление, на что нимфа отозвалась, что мало бы она ему возблагодарила, если бы одним только сим объявлением ограничил свою благодарность. — Я хочу тебя познакомить с мою теткою, — присовокупила она. «Поезжай ты теперь к ней на своем крылатом коне, ибо он всюду сам дорогу знает, лишь только назначь ему, куда ехать. Я тебя стану у нее дожидаться, ибо я прежде тебя к ней поспею». Говоря сие, Наяда исчезла, а Вильдюзь удивлялся всему приключению. Остался рассуждать, ехать ли ему к волшебнице которая была ему совсем незнакома. Наконец подумал, что нимфа не применет его ей припоручить, и что волшебница может ему при нужном случае помочь, вознамерился к ней ехать, чего ради оборотил свой перстень камнем к ладони, как русалка его научила, чтобы вызвать из него крылатого коня. Конь тотчас явился и спрашивал у него, куда прикажет он себя вести. К тетке сей нимфы, — сказал Вельдюсь, которой ты прежде служил и которая до вечера со мной разговаривала. Очень изрядно, отвечал ему конь, ты будешь там в минуту. Вельдюсь столь удивлялся его разговором, столь не менее и виду. Ибо цвет его шерсти подобился белизною своею снегу. Стан имел он полный, и статный, голову гордую и украшенную густую гривою, состоящую из золотых волосков, и которая перевита была голубыми лентами, и по местам блистала дорогими камнями. Хвост его из таких же был волосков, как и грива, и украшен был подобно. Крылья имел он весьма пространные, состоящие из белых, розовых и золотых перьев, весьма прекрасно расположенных. Копыта были у него золотые же, а глаза его блистали так, как звезды. Узда, чепрак и седло его усыпаны были крупным жемчугом и бриллиантами. — Скажи мне о своем происхождении, — спросил его полоцкий князь. — В рассуждении твоего вида и свойства и богатого убора должно быть оно немаловажно. — Ты не обманулся, — ответила ему конь. — Я внук того славного коня, который родился из крови медузиной когда Персей отрубил красавице сей голову. Музы меня весьма возлюбили, чему позавидовал. Фортуна лишила меня их милости самым странным образом. Некогда поехала на мне Калиопа, продолжал конь, к некоторому славному Витязю на поклон с Одою приказал мне как можно поскорее скакать, желая застать его дома. По несчастью моему, дорога к нему была очень крутая и бугристая, на которой я, споткнувшись, упал и сшиб в себя музу, которая в падении своем, вывихнув себе ногу, не осмелилась поехать к своему Ираю. Боясь быть осмеянную там, сие столь ее рассердило, что оду свою в тот же час она изорвала, а меня заключила на вечное жилище в этот перстень. Вот сколь опасно и малым раздражать римфотворное животное. Сей перстень подарила она потом своему любовнику а тот этой нимфе, которая до вечера с тобой говорила. Далее истории своей я не знаю, потому что с тех самых пор, как нимфа в последний раз велела мне войти в сей перстень, не видал я света до самого этого дня и не ведал, в чьих руках я находился. Теперь я твой слуга продолжал он, ибо рог мой таков, что кто этот перстень имеет, тот мною один и повелевает. По окончании своей повести просил он вельдюзя, чтобы он на него сел и испытал его быстроту. Полоцкий князь не умедлил желание его исполнить. А конь помчался быстрее всякой стрелы и принес его через несколько минут в волшебницин замок, который в красоте, по описанию Вельдюзеву, присовокупил к тому видостан, малым чем моему уступает. Волшебница и племянница ее, которая тут уже была, встретили его очень ласково и осыпали учтивостями за храбрый его поступок с сатиром. Проводя в покое, старались они угостить его всем тем, что вкус и обоняние могут изобрести наилучшего. После чего просили вельдюзя, чтобы он объявил им, какому человеку одолжены они столь великой услугою. «Каковую?» Он им оказал, в чем он их тотчас и удовольствовал. По выслушиванию его повести изъяснили они ему свое сожаление о его несчастьях. Причем волшебница обещалась ему во всем том принимать участие, что до него касаться не будет, в исполнении чего в тот же час разослала она Сильфу для разведывания о судьбе его невесты. И что, ежели они ее найдут, то бы принесли ее немедленно к ним в замок. Сильфы тотчас полетели, а Вильдюс остался благодарить преврату за ее попечение, которое она о делах его воспринимала. «Благодарность моя очень бы умеренно была», — сказала она то волшебница, — «ежели б я ее ограничила одной сею услугою. Нет, я хочу тебе услужить так, что, по крайней мере, мог ты завсегда помятовать, что, услужа моей племяннице, а тем и мне, услужил не неблагодарным». После того топнула она ногою, проговоря несколько слов, отчего тотчас пол в комнате раздвинулся, а из отверстия явился пред них араб, имея в руках вооружение из чистого золота, то есть броню, щит, копье, лук и колчан со стрелами, указывая на оные приврата «Вот чем», сказала Вильдюзю, Хочу я свидетельствовать тебе мою благодарность. Это вооружение защитить тебя от поражения всякого человека, если только противник твой выше человеческой силы, чего при себе иметь не будет. И Это все принадлежало бедному моему мужу, которого погубил лютый волшебник, наш неприятель. Этот злодей никогда бы не мог одолеть моего супруга, ежели бы у него не украли припоясания и меча обвороженного, которые принадлежали к всему доспеху и имели в себе через естественную силу и сохраняли его от всякого волшебства. Впрочем, не совсем еще вооружение сие лишилось своей силы, кроме того, что... «Непронзительно возбуждает оно великую храбрость в том, кто его на себе имеет, а притом умножает весьма силу. Итак, пожалуй, прими его от меня, продолжала волшебница, в знак моей к тебе благодарности, и надень его теперь же на себя для предосторожности от всякого неожидаемого случая». Вендюзь, поблагодаря ее за подарок, надел на себя вооружений, и когда они готовились описывать его в нем пригожество, то в самое то время прилетевший один из посланных сильфов привлек их на себя внимание. По смущенному виду его заключили было они, что он милославы не нашел чего ради волшебница начала уже было ему и выговаривать за его неисправность. Но ответ его привел их всех в такое удивление и ужас, каких они не ожидали, ибо он объявил, что Милославу сыскал было он на острове, узнав ее по тому описанию, которое ему об ней сделали, и, рассказав ей о своем посольстве, хотел было ее взять к ним понести. Как самое то время прилетел к ним в колеснице, запряженный аспидами, ужасный исполин, который, вырвал у него из рук Милославу, увез ее с собою, а он, не имея силы ей пособить, принужден был лететь назад, чтобы уведомить их о всем печальном приключении. Когда сильф окончил свое повествование, то вельдюс, возбуждаемый любовью и негодованием, предприял гнаться за сим похитителем. Волшебница старалась его уговорить, чтобы он не вдавался без размышления в опасность. И обещалась наперед разведать, кто таков сей похититель, и потом уже употребить хотела приличные способы к освобождению милославину. Но полочанин, горя нетерпением, не внимал ее словами и, поблагодаря ее приличным способам, пошел от нее, после чего Сев на крылатого своего коня приказал ему гнаться за Исполином, которого и нагнал он вскоре над сею ужасную горою, в которой превращены мои понданные. Неустрашимый сей князь, увидев любезную свою милославу в руках у страшного сего волота, устремился на него с копьем, думая его он им сразить. Но в самый тот миг исполин зинул на него пламенем, которым обжег у него ту руку, на коей был персень. Вельдюсь, почувствуя боль, одерну ее к себе, отчего, повернувшись у него персень камнем вверх, принудил крылатого коня скрыться. А всадник, полетел стремглав на утыканную копьями и мечами гору. Стенание и вопль печальной милославы, последовавшие за его падением, представили ему смерть ужаснейшую. Страшная гора готовила ему неизбежимую кончину, которая бедную его невесту оставляла навек во власти у лютого волота. Незверженный Вильдюзь почал призывать на помощь и богов, и людей. Но все его слова погибали в воздухе бесполезно. Уже падение его оканчивалось. Свирепые змеи подняли головы и разинули свои пасти, чтобы его растерзать, уже коснулся он остриям копий и мечей, как множество сильфов, подхватя его, отнесли к волшебнице, его приятельнице, которая, увидя его, стала ему выговаривать ласковым образом за его стремление и дерзость, с каковою он отважился напасть на такого врага, коего, и сама она трепещет. Едва окончила волшебница сие слова, как ужасный гром и молния сорвали с покоя, в коем они находились, крышку. И в то самое время с превеликим вихрем слетел к ним исполин, который, обратясь к вильдюзю, сказал ему страшным голосом, «Дерзновенный, ты осмелился отнимать у меня мою невольницу и напасть на меня посередине воздуха, но, будучи мною свержен, убоялся умереть?» «Ты не стоишь по трусости твоей смерти, но за дерзость твою не стоишь и жизни». А зато и другое должен ты претерпеть такое состояние, которое заставит тебя ужасаться и живота, и смерти. По окончании сих речей засвистал он преужасно. Тогда предстало перед него шестеро примерских карлов, которым... Приказал он ободрать с него вооружение, а перстень его взял к себе. После того прошептал нечто, взял Вильдюзя за ногу и бросил в отверстие покоя. Устрашенный Вильдюзь, летя из покоя в рощу, коею окружен был волшебницин замок, почувствовал себе легкость и, обратя на себя глаза, увидел, что он более не человек, но обезьяна. Сие горестное превращение столь его опечалило, что он охотно соглашался тогда потерять и жизнь свою. Но животолюбие принудило его схватиться за ветви деревьев, между коих он упал. По счастью, его схватился он за них так удачно, что падение его они остановили. Свойство нового его состояния способствовало ему безвредно слезть с дерева на землю, на которую сошит, удался он в превеликую печаль. Но страх воспрепятствовал ему быть долго в таком месте подле коего находился ужасный его неприятель. Побежал он оттуда, проклиная исполина и тужа о бедной своей приятельнице, кое волшебник не применет мстить за его избавление. Напоследок, бегая около двух месяцев по лесам, добежал он до моего замка. «Где Напав на него мои собаки, принудили его влезть на дерево и дожидаться моей помощи. — Вот все приключения твоего зятя, — продолжал видостан, говоря Светлосану, — а окончание им я уже тебе рассказал прежде. Теперь осталось мне досказать тебе мою историю». Для вас, дорогие зрители, подписчики канала, продолжение следует. Подписывайтесь, и все новости канала вы будете знать и иметь самый быстрый доступ. Мы все делаем ошибки, на признание своего заблуждения, ошибки, своей слабости... Двигает человека на исправление он их. Любите, уважайте, старайтесь понять друг друга. С вами Руссо Бродс.